Итак, у нас сегодня на месте соведущего, как обычно, Юрий Гимельфарб, а своего гостя Юра представит сам. Добрый день, Юрий, здравствуйте. Добрый день, Анатолий. Здравствуйте, мои дорогие чекакцы. Я приветствую вас. Но прежде чем я представлю своего гостя, я хочу сказать пару слов о том, что, о том, что в России существует цензура, об этом уже не говорит только ленивый. Но вот то, какие дикие формы она принимает, об этом расскажет мой гость, один из топовых блогеров Румета Александр Торн. Добрый день, Саш. Добрый день, Юрий. Добрый вот. день, Чикаго. Саш, объясни, пожалуйста, вот мы знаем, что недавно твой канал заблокировали, причем заблокировали полностью без каких бы то ни было страйков на ютубе, а потом восстановили. Что произошло? Вот, расскажи, пожалуйста, что это за дичь, что это за дикая история? <свят> ну, а начнем с того, что немножко не так. Не заблокировали, а заблокировали возможность выпускать видео. То есть каждое видео, которое я выкладывал, оно автоматически удалялось спустя да, 23 минуты времени. А произошло это после того, как я высказался на тему смертной казни в России, да, на ролик сразу налетели известные кремлеботы Ну, на следующий день ролик этот был удален с возможностью апелляции, которая, кстати, никак еще не завершилась. Ну, а все последующие ролики удалялись автоматически спустя 23 минуты. Все это дело отвисло спустя чуть более чем сутки. Неизвестно по какой причине, сам YouTube никаких вразумительных ответов не дает. Они вообще делают глазки вот такие и говорят о том, что мы не видим проблем с вашим каналом, все в порядке. Покажите нам видео с каким у вас возникают какие-то проблемы. Я выпускал видео, пытался выпустил 7 видео, да, в одном из которых в последнем я уже решил а, немножко уже постебаться. А, я сел, с, значит, с иконой в руках, да, по краям были портреты Путина и Медведева. Так я просидел 3 минуты молча в кадре, и это видео также было удалено. А, поэтому вот такая, вот такая вот история случилась именно с моим каналом, да? по поводу блокировки каналов, да, прям полного удаления тоже существуют, естественно, примеры и вообще далеко не один, да? ну, мы сейчас не будем углубляться в название каналов, да, ну, только буквально, буквально позавчера удалили еще один, да, очень большой канал, который там в три раза больше, чем мой, просто удалили, просто удалили под предлогом того, что есть такая функция, да, в Ютубе пожаловаться на автора по причине того, что автор выдает себя за другое лицо. А, с поправкой, конечно, на то, что нужно предложить какие-то доказательства, то есть ты говоришь, я, там, Александр такой-то, да, вот мой паспорт, да, вот я личность да а вот есть человек и у него есть youtube канал он говорит что он это я но к этому же нужно приложить доказательства да естественно приложить такие доказательства невозможно если человек не выдает себя за другое лицо но ну, человек да. естественно не выдавал себя за другое лицо но тем не менее канал был удален без всяких переговоров без ничего и через сутки восстановлен также непонятно вообще в связи с какими действиями, потому что ни автор ничего не предпринимал, никто ничего не предпринимал. Поэтому, если ты хочешь спросить меня о том, вообще что происходит а, с, с нашим так называемым оппозиционным Ютубом, я тебе могу сказать, что это новый, новый тренд, новый тренд, да? это классическая путинская обкатка. Она, она укладывается в тот тренд противостояния протестному движению в России, которая, который был запущен летом этого года, да, в митинге 3 августа, которые жестко разгонялись, известное московское дело, в котором уже, ой, дай бог, уже 15 фигурантов сколько там, да? И люди сели на реальные сроки. То есть, что происходило до этого? Ну, там, винтили Навального, сажали в автозаке по 1000 человек, отпускали в тот же вечер. Ну, то есть, говорили: ребята, не ходите на митинги. Да? Такая, такой превентив перед следующими митингами, а чтобы люди просто боялись ходить на эти митинги. Но Путинская администрация да, в, значит, в, в лице идеологов кремлевских, да, технологов, они как, они как обучающаяся нейросеть, да, они смотрели, они всегда смотрят, какие действия предпринимаются в ответ на их силовые действия, да, в ответ на их беззаконие, и придумывают всегда какие-то новые, новые ходы. В августе это, это, этот Рубикон да, он был, перейден, он был перейден, и мы окончательно вступили в фазу настоящих, настоящих репрессий. Да? Настоящих репрессий, когда атакуют по всем фронтам, атакуют людей невиновных. Уже даже было доказано, что, что значит, не касался... Да, Кирилл Жуков шлема шлем росгвардейца, да? но ему не удалось коснуться, тот голову откинул. Все, уже даже не касался, но он сидит. Мы вошли в новую эпоху противостояния путинского режима протестным, протестным акциям, протестным настроением. То же самое происходит в среде информационной. Они начинают обкатывать новые методы противостояния нам, взаимодействия с нами. Потому что что мы имели до этого? Мы имели дизлайки, когда отгружается просто, да, эта фура дизлайков, так называемые. Мы имели ботов, которые в комментариях рассказывали, какой Путин хороший, а вы здесь, значит, расшатываете лодку, да, бузатеры. Они поняли, что это не работает. После, если ты помнишь, год назад, после поднятия пенсионного возраста все оппозиционные каналы резко выросли, очень сильно выросли. Аудитория, она очень сильно подросла, потому что, ну, наверное, уже самые ярые путинисты пребывали в шоке да, от, от поднятия пенсионного возраста. И... Они поняли, что вот, вот эти меры, вот этот лайт-стайл с дизлайками, с ботами, он больше не работает. Аудитория растет, а протестные настроения растут. А улицу решили сдерживать по полной, а, уголовными делами. YouTube начали сдерживать вот такими методами. Они просто начали удалять каналы, они просто начали блокировать. Насколько это происходит системно, еще, конечно, нет. То есть это только начало. Эта обучающаяся нейросеть, она щупает. Она щупает на реакцию, во-первых, центрального офиса YouTube, да, который... Собственно, смотрит на логи, смотрит на жалобы авторов, смотрит, а что вообще там происходит, да? И самое главное, она щупает нас на то, как мы будем реагировать на такие методы, на удаление, на блокировки. Они видят, что мы друг за другом вступаемся, тебе огромное, Юр, спасибо, ты первым выступил в мою поддержку. И еще очень много блогеров выступило, а, наверное, это сыграло сыграла какую-то роль, потому что все, потому что вся ситуация она шла по сценарию другого блогера, да, знакомому нам с тобой, которому тоже сначала просто вот так вот блокировали, удаляли все ролики до да, удаляли страйков не было и так в течение недели видимо шло какое-то внутреннее расследование в стенах российского ютуба который напоминаю располагается на улице балчук в здании газпромбанка носится прям прям вот из с этажа на этаж не заморачиваясь даже на такси в общем и через неделю канал был удален Провели расследование, решили, что ну, э, этот канал очень, э, очень часто бузотерит, э, и он не соответствует э, политике сообщества YouTube. Ну, в кавычках, да, и по, по, по, под этим соусом канал удалили. Моя ситуация шла по такому же сценарию, но, видимо, потому что за меня много вступилось э, других блогеров, э, мне повезло. О, но... Совсем потому, я напомню сценарий. Вот мы все знаем, что достаточно употребить в названии, в описании, в тегах такие слова, как «Навальный», «Путин», «Пригожин», «Золотов», «Кадыров» etc. etc. Тут же автоматически такой ролик попадает под лупу, условно. Но твой ролик, я вот напомню нашим зрителям, он назывался Африканский пирог. Это был юмористический ролик, где ни в описании, ни в названии, ни в тегах не было слова Пригожин, Кадыров, Путин, Золотов и так далее и тому подобное. Но именно после этого ролика твой канал и шандарахнули. Я задаю вопрос. Так получается, что существует некий список, я логику просто включаю, некий список, э, черный список оппозиционных каналов, которые попадают под прессинг. Так прикольно а... понимать? Конечно, смотри, я, я объясню то, что вижу своими собственными глазами. Да? А, есть список, как ты правильно, как ты правильно сказал, Потому что блогеры оппозиционные, они тоже градуируются, делятся по степени тяжести того, что они говорят, и по степени того, насколько они значит, мочат, да, мочат путинский режим. Произносят ли они в принципе слово «Путин», да? потому что у некоторых блогеров просто такая политика, я не говорю слово «Путин». Да, да можно сказать «сказочный национальный лидер». Да. Я, кстати говоря, методы употребляю. Да, я употребляю все. <laughs> я употребляю, знаешь, на 8 статей Уголовного кодекса за каждый ролик. Вот. А, все-таки, наверное, подавляющее большинство оно пытается пытается немножко подойти к этому, к своим к своим видео в, в таком формате, чтобы. Не, не сильно там оскорблялись наверху, это не про меня, но большинство именно так делает, поэтому вот по этой степени, да например, мой канал, например, канал Александра Сотника, Камикадзе, да, они стоят вот в топе, да? это вот, я думаю, вот это наша троица такая, да это абсолютный топ, лахты, да, за которыми следят за каждым роликом, абсолютно за каждым, да? и они смотрят на тенденцию, они смотрят на перспективы, они смотрят на популяризацию, все это дело фиксирует, анализирует. Они смотрят, как, как как в каком вообще стиле работает человек. Потому что да, я напомню, что, по мнению Международной, международной организации Human Rights Watch, да, сатира, сатира, юмор, да, он стоит на первом месте по степени угрозы режиму да если мы вспомним а, советский союз то ну что самое страшное было анекдоты про, Сталина, да? анекдоты про Сталина почему почему анекдот вызывает такую реакцию у тоталитарных авторитарных режимов да потому что анекдоты юмор сатира они десакрализируют власть Да, да. А из, из покон веков, из, из древнейших времен, да, что такое царь, что такое правитель, это лицо, которое ассоциировалось с каким-то Богом, да, там, тысяча лет до, 1200 лет до нашей эры. В том месте, где ты сейчас проживаешь, да, в местах Северный Израиль, да, Южная Иордания, там были вот эти кочевые народы, которые с приходом Моисея осели, да, начали вести оседлый образ жизни, у каждого народа был, был свой бог, да личный. И у каждого, естественно, был свой царь. И вот каждый царь, каждый правитель каждого народа, он ассоциировался с конкретным богом. И все это ассоциировалось с тем, что вот этот царь, он с помощью бога победил какое-то чудовище. Да? Для России сейчас чудовище... Это... Скажу, в Египте, в Древнем Египте э, назвать фараона по имени простолюдину, это было уже да. секир -бах... Курдюк надо было его называть жизнь, здоровье, сила. Все. Да. Это означало, что ты сказал, ну, назвал фараона. То есть даже по имени нельзя было называть, полностью согласен, да. Да, да. Правитель, царь, он всегда ассоциируется с богами, он помазанник. Эту же, эту же конструкцию транслирует и путинский режим, да? постоянно навязывая то, что Путин это помазанник божий, спаситель Руси. Вот. и естественно. Десакрализ... десакрализация вот этой конструкции божественности путина это для них самая главная опасность для них даже не опасно выплывание какой-то вскрытие информации да например то чем занимается навальный в основном да потому что но ну, мы уже настолько получили к этому иммунитет мы каждый день слышим там 5 миллиардов там у этого 3 миллиарда у этого мы это пропускаем вот в одно ухо влетел в другое вылетело потому что для нас это абсолютно а, нормальность типичность да типикл вот а, а когда идет а, Юмор, когда идет сатира, тем более он распространяется, да, он лучше, юмор лучше всего распространяется в сети, это наносит им наибольший, по их мнению, урон, поэтому сатира стоит на первом месте, и, естественно, сатириков, таких как я, таких как Сотник, да, их, э, их э, пытаются заглушить сильнее всего. Если ты заметишь, когда э, вы вступились за мой канал, каждый выпустил какой-то ролик, что произошло? На твоем ролике видел сколько? 10 тысяч просмотров. Вот. Мы проанализировали эту ситуацию с, с другими ро э, роликами. Да. На, на всех, где люди меня, э, за меня вступались, были срезаны просмотры. Ну, э, да э, я тебе больше скажу! На определенное время, от 3 до 5 часов, просмотры, вообще, вот я на слайдметре смотрел, ровная, горизонтальная, э, прямая. Заморожены просмотры были полностью. Да. Ну, меня, ну, ну не бывает так, что лайки, дизлайки растут, а просмотров нет. Ну так не бывает. Да, нужно объяснить, наверное, нашим слушателям, что у нас есть возможность, да, у нас есть сервис посмотреть как идет видео с течением времени, да, и обычно, когда замораживается просмотр, мы видим, что лайки растут, да, по по обычной, по, обычной, по обычному графику, при этом просмотры вообще стоят намертво, это происходит, а раньше происходило это на каких-то очень сильно резонансных роликах, на заре, так сказать, формирования пригожинской вот этой вот системы, потом эта тенденция, значит, она, Легла вообще в основу их борьбы с нами. Замораживались просмотры вообще на всех роликах. Теперь они смотрят выборочно на, на блогеров и по этому списку, кого успевают, да. Вот мы всегда. Те, кто в топе, мы всегда на срезе. Всегда. Потому что, понимаешь, количество блогеров увеличивается, количество роликов растет, у них просто не хватает ресурсов. Пом, тут вот эту игрушку с лягушками, которые выскакивают, да, их нужно молоточком бить. Они просто, они просто уже стали не успевать, поэтому, естественно, у них есть приоритет. И судя по этим приоритетам, да, меня ждут, меня ждут не лучшие времена да, в, бли, в ближайшем будущем. У Сотника уже, как ты видишь, от 450 тысяч на канале, просмотры колеблется от 50 до 80. Все. все да, задушили. что говорить, у Камикадзе почти 2 миллиона подписчиков. его Количество его просмотров с трудом превышает 200 тысяч. У меня 120 тысяч на канале подписчиков. Количество просмотров с трудом превышает 10 тысяч. Ну это что такое? Но ну, это явно это вмешательство. Да, да, но еще раз говорю, это не самое страшное, потому что самое страшное, это как раз вот это новое, новые их технологии простого в лоб удаления канала, блокировки видео. Они обкатывают это, они смотрят реакцию. И они обучаются, как мы реагируем, и их следующий, какой будет следующий шаг, они его тоже обдумывают. То есть все, все будет ухудшаться, нас ждут совсем нелегкие времена. Но я не понимаю другого, Ну хорошо, YouTube, то есть, читай Google, это американская компания, почему вот так реагирует слабо Соединенные Штаты? Ты прекрасно знаешь YouTube или Facebook, или даже, по-моему, они вместе, как они реагировали на протесты в Гонконге. Они запретили видео о протестах в Гонконге. Просто запретили. Да. Поэтому смотри, здесь я тебе прям вот быстро поясню. YouTube, Google, Facebook — это бизнес. Они не меняют мир, да, у них везде... Плашка, значит, на входе. Мы меняем мир, да, в Силиконовой долине. Вот, на самом деле они просто делают деньги. И авторитарные, тоталитарные режимы, если они, если YouTube и Facebook будут соблюдать свою политику свободы, да, в этих местах и противостоять тому беспределу и беззаконию, которое творит местная тоталитарная администрация, то тоталитарная администрация их просто закроет у себя в своей зоне. Зачем? Зачем им это надо? Ну пускай там, Господи, что-то там происходит, они просто закрывают мои глаза, потому что это бизнес, ее, Это просто just бизнес. Вот и все. Саш, я прошу прощения, сейчас мы должны прерваться на короткую рекламу, после которой наши зрители смогут задать нам вопросы. Итак, друзья, рекламная пауза. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Юрия Гемельфарба Свободное мнение. И в этом сегменте, как обычно, Юрий любезно согласился принять ваши звонки. Поэтому набирайте номер телефона в студии 847-400-5200 и будем общаться. Ну а пока, господа, прошу вас... Саш, а теперь у меня вопрос, напрямую связанный с темой цензуры. Это дикий случай в Забайкальском крае, где рядовой Рамиль Шамсудинов расстрелял 8 своих сослуживцев, будучи в карауле. Я напомню нашим слушателям, что этого парня ну, подвергали жесточайшему прессингу. Там уже доказан факт дедовщины, и при этом... Ему уже открыто сказали, что после э, караула его изнасилуют. Извините, но э, факты таковы. И при этом э, Министерство обороны, э, Союз так называемых офицеров России и Комитет солдатских... Ой, извините, я оговорился. Миль, пардон, Комитет солдатских матерей, он высказался за то, что надо закрывать интернет. Саш, есть какие-нибудь комментарии на эту тему? Да, конечно. Ну, Начнем с того, что комитет солдатских матерей высказался в лице руководителя этой организации, 81-летней 81 матери, бабушки, прабабушки солдатской. Она уже отстранена от своей должности, ну, ну хоть где-то какое-то да, общественное мнение побеждает в каких-то таких мелочах, но в целом это, конечно, совершенно дикая ситуация, хотя она и, хотя она абсолютно типичная для, для нашей российской действительности, когда вообще все организации, которые, которые существуют, только потому, что им позволяют существовать, прокладываются под, под администрацию. Потому что иначе, как Лев Пономарев со своим движением «За права человека», иначе их просто ликвидируют, да? да. Или, или как открытую Россию Хударковского в очередной раз не зарегистрируют из-за неправильно поставленных кавычек. Это было позавчера, да? А... Скажу... Тут вообще вот сегодня стал известен вообще дикий случай, что Минюст потребовал ликвидации, организации Совет Тейпов Ингушского Народа. Что такое Совет Тейпов Ингушского Народа? Это старейшины, извините меня, но это с таким же успехом может запретить ингушским старикам носить папаху. Ну, вот как так? То есть, вот до такого маразм такой, я полностью согласен с тобой. Ну, это, это отдельная большая тема мультикультурализма, да, она, она очень сложная. Мы, мы, имеем ситуацию, мы имеем ситуацию с противостоянием двух двух мнений, одной из которых является ложью о том, что у нас нет дедовщины, да. И э, мнение о том, даже не мнение, а боли всего э, российского населения, э, потому что российская армия, это действительно более такая притча в языцах, как э, дураки и дороги. Да? И всем, э, всем прекрасно известно, служил ты, не служил, женщина ты, мужчина, тебе прекрасно известно, что там происходит, э, как там происходит. Да? И оно же оно же так было испокон, э, испокон веков. Вот, Поэтому... Э, что, что произошло? Произошла ситуация а, абсолютно типичная, причем м -м, она же не первый раз произошла. Это же повторение а. ситуации 1987 -го года с таким а, же числом. С турсом, с... а, один в один причем. Один в один, один, один, в один с тем погиб. же количеством погибших. Да. А, Растрели. Вот. А, меня, наверное, я, наверное, не склонен обсуждать вообще, в принципе, а, систему там. Кто должен быть наказан, а почему не там, какие головы полетят и так далее? Потому что, ну вот в 638 году до нашей эры родился греческий царь Салон, да, который изобрел демократию. но ну, вот спустя 2600 лет уже неприлично, да, разговаривать о том, а как оно там должно быть, да, ну неприлично. Меня больше интересует столкновение общественных мнений по поводу по поводу судьбы Шамсудиного, да, и Люди зачастую не понимают, что они обсуждают. Они обсуждают самообороны или нет. А сам дискурс, смысл этого дискурса он заключается в том, что имеет право человек себя защищать или не иметь да, потому что, опять же, это то же самое дело сестер Хачаториан, по которому наша, наше достаточно патриархальное общество российское высказывалось, ну, дико для меня, дико, да, убийцы, убийцы, почему убийцы, потому что Почему не сама, не сама оборона? Потому что сестры Хачутурян, они, знаешь, не вышли по-пацански на честный бой с папочкой, да, когда он был, значит, в сознании, не, не бросили ему перчатку, не выбрали оружие, вот это вот все. А, значит, по-прокрасятнически по, по зарезали его во сне. Представляешь, какие маленькие дряни, они а, вышли на честный бой, да, вот, и поэтому это не самооборона. Шамсудинов тоже не во время макания в унитаз, да, знаешь, он не стал ждать, представляешь, какой, представляешь, какой э, молодец, не стал ждать, пока его вечером начнут насиловать, да, а защитил себя превентивно. Вот, поэтому дискурс это не о том, самооборона или нет, это, конечно, самооборона, потому что, это систематические унижения, систематическое насилие, систематическое ломание психики 18 лет человеку. Да? Вот. И он себя защищает так, как ему это доступно, потому что вступить, опять же, в честный бой... С толпой, извини меня Офицеров, дедов, там, да, боксеров И так далее ну, ну, ну, ну кто хочет так, пускай так э, Мы потом узнаем Про результат, хотя мы уже знаем да, Вспоминаем это танкиста да, Который вернулся домой без ног И без э, половых органов В результате а. того, того, что Вступил в честный бой да, с обидчиками Ну Рамель Шамсудинов решил Что ноги ему еще понадобятся В жизни И э, совершил то, что совершил превентивно а, должен ли был он там разбираться да в ходе с автоматом в руках в, полнейшей, в полнейшем состоянии аффекта да а, кого он там зацепит заденет там и так далее а, но ну, извините ребят не он это придумал не он это придумал и если пострадали невинные люди да они пострадали их очень жалко он перед ними и перед их родственниками извинился он сказал, я не хотел их убивать, я друга своего зацепил, я очень об этом сожалею. Но он не должен в этой ситуации, знаешь... И у него нет времени, как терминатор проанализировал, да, кто где стоит, да, и пошел там. Нет, это все, конечно, происходит по-другому. Поэтому это вопрос о том, может ли человек себя защищать, и почему это глубоко политический, политический вопрос, как и делает сестер Хачатурян. Потому что у, у, у путинского режима самое главное скрепа это то, что вы не имеете права себя защищать от беспредела. Понимаешь, это же нижний, это нижний, вот это с нижнего уровня идет мышление человека, они формируют мышление. Мышление людей. И если в мышлении людей Шамсуддинов будет героем, то люди подумают: блин, она а даже себя и правда защищать от беспредела. И начнут защищать себя от путинского беспредела. Они не могут этого допустить. И поэтому такие люди, как Шамсуддинов и сестра Хачутурян, будут сидеть. Это, это абсолютный сигнал, э, всегда сигнал людям, на это протестное настроение. Вы не имеете права протестовать, вы не имеете права себя защищать. А вопрос, вот-вот-вот-вот, вот вот мы и подошли к главному вопросу. А кто э, виноват вот в формировании такого вектора мышления? Путинский режим или это наследие Советского Союза? Вот коммунистического, коммунистической идеологии. Вот здесь мнения разошлись. Часть людей говорят, нет, это Путин виноват, это путинский режим. Другие говорят, нет, это воспитал Советский Союз. Третьи говорят, это рабское мышление россиян, 600-300 летнее наследие крепостного права. Вот главный вопрос. Откуда ноги растут у проблемы? Ну, смотри, это, это в принципе гла главный пр вопрос, э, наряду с тем, что делать, да, и кто виноват. Виноват, а, да да да да это Задается э, не, не в первый раз в истории российской, да? Вот, и я, естественно, я тебе просто хочу сказать, что менталитет, менталитет, это э, не что-то что генетическое, Да. да. Но это довольно, но это довольно встро, сильно встроенная в человеческое мышление штука, которая, формиру, которая формируется большим набором обстоятельств, воспитанием, окружающей средой, уровнем образования, поступающей информации общественными институтами, историей, культурой. Да? Огромное количество вот этих вещей формирует менталитет. И этот менталитет, он формировался э, у жителей вот, э, территории, которая сейчас называется Россией, естественно, формировался столетиями. Я не буду здесь там углубляться там крепостное право не крепостное. Ты знаешь, рабство это вообще абсолютно типичная вещь для всего человечества, да? Вот. Но тем не тем не менее все человечество как-то от этого ушло по итогу. Поэтому я не склонен здесь вот крепостное право так и остались крепостными. И это все на уровне бла-бла-бла. Но я про то, что Каждый э, исторический этап в менталитет человека вносил свою лепту. И все эти лепты, но ну вот так нам не повезло, что все эти лепты, они были вот такого характера, одного характера, характера подчинения, характера авторитета, да. Характер сакральности – это все вещи, при, при, присущие там, по, по, по, психи, по психологической теории там, спиральной динамики, нижним уровнем мышления. Да? Вот. И а, они сформировали менталитет. И этот менталитет, он был какой в Советском Союзе, да? он такой же остается и сейчас. Это не наследие какой-то определенной эпохи. Это сложившиеся веками. Штука под названием менталитет. Поэтому, кто виноват? Ну, никто не виноват. Юр, так получилось. Так получилось, что у, у американцев был Вашингтон, Линкольн, да? а, Мартин Лютер Кинг, у англичан была Маргарет Тэтчер да? и так далее. А у нас были Николай II, Сталин, Путин и далее по списку. да? Господа, вот. если вы позволите, я приму телефонный звонок. Да, конечно. Давайте а, попробуем. Конечно. А, добрый день, вы в эфире. А, здравствуйте. А, опять наша история. А, чё, ничего не рассказывает. А, прошу прощения. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Скажите, господа, вы когда-нибудь смотрели Full Metal Jacket? Да, конечно. Да. Ну так скажите, откуда это в Америке? Откуда это? Давайте сегодня все-таки поговорим про Россию, потому что ну, вот а, это, меня вообще с... ситуация, знаешь, России. у всех двойка, и у меня двойка, мам, да, ну у всех двойка. Меня вот это меньше всего вот это интересует. Давайте разговаривать про Россию. Давайте а? рассказывать. Я прослужил в России. Не а? в России, а в Советском Союзе. Я mm -hmm. служил офицером. А, в, а в, еще, когда были в лагерях, была то же самое дедовщина. И все, если вы хотите сказать, что это только в, э, в российской или в советской армии, это во всех армиях мира есть дедовщина. И поэтому Но... нет, нет. Нет. Я вот что вам скажу, уважаемый наш радиослушатель. Если в какое-то время люди, ну, я не знаю, били для того, чтобы ответить друг другу, они били друг друга дубинами, это не означает, что мы должны это делать сейчас. И ссылки на традиции, ну, с моей точки зрения, они вообще не выдерживают никакой критики. Если какое-то явление было в прошлые времена, но сейчас оно признано плохим. Это не значит, что мы должны это продолжать. Я напомню одну вещь. Дело в том, что менее 100 лет назад антисемитизм в Российской империи это было нормальное явление. То есть люди, которые не были антисемитами, они ну, были как белые моронами. Я больше того вам скажу. До 1907 года изнасилование... да, да не кривить Изнасилование, оно не было преступлением. Изнасилование, то есть сексуальное насилие, только в 1907 году на э, Генуэзской конференции оно стало военным преступлением. а только в 1921 году на второй Генуэзской конференции оно стало военным преступлением. Минуточку, это что? Основание того, что считать, что если до этого тысячи лет сексуальное насилие, оно было нормальным. Это что, основание того, чтобы всех насильников выпустить и их оправдывать? Юрий, ну, если, я... если позволите, я бы хотел сказать пару слов по поводу того, что наш радиослушатель сказал. Он сказал, что он служил в Советском Союзе. И там было насилие. И это было во всех армиях мира. То есть, я не услышал от нашего радиослушателя, что он служил во всех, радио, э, во всех э, армиях мира. А то, что было в Советском Союзе, ну, а это очень что, плохо. Я тогда скажу, что э, до того момента, когда армия Соединенных Штатов стала контрактной армией, э, в армии Соединенных Штатов была, была дедовщина. И она пропала после того, когда армия Соединенных Штатов стала контрактной. Я больше того вам скажу, я вот сейчас нахожусь в Израиле. Сахал – это армия, которая формируется по призыву. В армии Сахал, в армии обороны Израиля, если бы вот такая ситуация произошла бы, как со рядовым, с рядовым Рамилем Шабсудиновым, тут полетели бы головы вплоть до министра обороны. Хотя такая ситуация, она вообще не могла бы быть, потому что достаточно было вот такому израильскому Рамилю Шамсудинову пожаловаться офицеру, то бы, я вам гарантирую, мама не горю, Саша. Давай... Здесь, здесь, здесь две вещи, да, мы обсуждаем. Мы обсуждаем классическое «да так везде», а мне кажется, <смех> мне кажется уже в 2019 году тратить на такие комментарии время было неприлично. И второе, и второе, это то, что все-таки по, по известной схеме систему характеризует да, не ошибка, а реакция на ошибку. Да, всякое бывало, и еще 50 лет назад... Нью-Йоркские полицейские громили гей-бары здесь у меня в холодающем сегодня Нью-Йорке. Это, это разве значит, что США это, это жуткая страна, да, людоедская? Но ну, нет, просто люди делают, общество делает выводы из своих ошибок, ошибок и меняются. А получается так, что Россия не меняется. Именно об этом мы и говорим. Потому что ну, человечество, да, это такое место, оно не всегда было приятным и остается местом. Во многих местах не очень приятно, но оно меняется, такова эволюция. Нельзя взять и просто сразу построить рай. Да? Но а какие-то общества к этому стремятся, а Россия к этому не стремится. И если нашего радиослушателя волнует не то, как развивается система, а то, что значит, есть везде какие-то какие огрехи и недочеты, то ему следует Пересмотреть подход к жизни Потому что жизнь это развитие Я помню, согласен Я больше того скажу 1861 год Что произошло В Соединенных Штатах Началась гражданская война Между севером и югом До этого рабство В Соединенных Штатах И расизм был нормальным До 1900, если я не ошибаюсь, 31-го года, межрасовые браки в Соединенных Штатах, это было уголовно наказуемым деянием. До 1900, если я не ошибаюсь, 65-го года, 64. Да, или 64 -го, виноват, в Америке был расизм. Ну и что? Были но... лавочки, отдельные лавочки для белых, отдельные лавочки для афроамериканцев. Это было, это было совсем недавно, ты, ты уже родился, да, наверное, Юрий? Я с 60-го года рождения. Ну, я в Америке не был, и тем более в 64-м году я этого помнить не могу, но я это знаю. И в том-то и проблема, что подход к истории, господа, вы поймите, что... Из истории надо извлекать уроки. Да, в Америке было рабство. Да, в Америке уничтожали индейцев. Это было. Но из этого та же Америка сделала выводы. В чем проблема России, вот с моей точки зрения. Мы не делаем выводов из своих же негативных вещей. Не мы, Юр, не мы, я хочу поправиться, не мы не делаем выводов, а нам не дают делать выводы, а? потому что если мы начнем делать выводы, мы вдруг поймем, что мы здесь власть. А, а, я полностью с тобой согласен, потому что реально, ну давайте так, те же немцы, давайте так, было 12 лет нацистского морока в Германии для того, чтобы от него излечиться, для этого потребовалось 10 лет оккупации Германии э, державами союзными победительницами, а потом только э, во второй половине 70-х годов уже окончательно придавили эту нацистскую заразу. Я напомню, что в начале 70-х годов в той же Западной Германии открыто действовала так называемая группа Хоффмана. Это откровенные неонацисты, которые считали Гитлера своим кумиром. Ничего. Потом приняли законы и сейчас вот в данный момент в Германии. Пропаганда нацизма, отрицание Холокоста. Это уголовное преступление. Да. мы прошли, ну сделали выводы. Но в том-то и беда вот, России, что не делаются никакие выводы. Больше того я скажу, что у нас сейчас происходит. У нас принят один из законов Яровой о том, что любое, любая критика действий Советского Союза во время так называемой Великой Отечественной войны, почему я говорю так называемой, потому что это часть Второй мировой войны, это уголовное преступление. То есть нельзя признавать э, Катынский расстрел, нельзя признавать бездарность Жукова, который просто бросал людей на ржевском выступе, нельзя признавать изнасилование двух миллионов немок во время э, наступательной операции на Берлин. Ничего этого делать нельзя. Вот мы к чему пришли. Но, дорогие друзья, мы уже На время нашей передачи подошло к концу. Саш, огромное тебе спасибо за интереснейшую беседу. Тебе спасибо. спасибо. вам, Анатолий, за помощь в проведении эфира. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваше внимание. Но я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам.